Будут ли восхищены дети? Чтобы ответить на данный вопрос, нам сначала стоит ответить на другой вопрос. Почему Бог собирается наказать всех жителей нашей планеты? В чем, собственно, проблема? Второе послание Фессалоникийца, в частности, вторая глава, на мой взгляд, является одной из самых важных глав во всей Библии, посвященная последнему времени. Вы можете прослушать подробный анализ первой части этой главы в видео под названием «Кто такой удерживающий?». Итак, мы бегло прочитаем первые стихи, и остановимся на 11 и 12 стихи. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и ужасаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступил день Господень. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, коли не придет прежде отступление». И не откроется человек греха, сын погибели. День Господень не наступит, пока не произойдут два события. Первое. Будет отступление. Я здесь больше склоняюсь к тому, что речь идет о восхищении церкви. И второе. Должен открыться человек греха, то есть антихрист, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. И далее в 10 стихе мы читаем и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Вот главная причина, почему Бог накажет всех жителей этой земли – за то, что они не приняли любви истины. И здесь говорится не столько об израильском народе, как о всем мире. Во всех странах этого мира дошло Евангелие. Люди знают путь спасения, но они его не приняли. «И сие пошлет им Бог действия в заблуждение», так что не будут верить лжи, да будут осуждены все, не истине, но возлюбившие неправду. Это одна из форм наказания, когда человек начинает верить во всякие глупости, наподобие той, что мы, произошли от обезьяны, или что вселенная появилась от взрыва. Теперь мы отвечаем на вопрос, будут ли восхищены дети? И да, и нет. Но прежде чем поставить дизлайк этому видео, дослушайте, пожалуйста, это видео до конца. Главный критерий восхищения – это принятие истины, то есть принятие самого Иисуса Христа, то есть осознанное следование за Иисусом. С другой стороны, кого мы подразумеваем под словом «дети»? Есть 18-летний ребенок, который уже вполне способен принимать собственное решение, и есть малыш, которому три годика, и он никак не может принять Христа. Здесь все зависит от осознанности человека. Безусловно, мы должны принять во внимание также 14 стих и 19 главы Евангелия от Матфея, где написано о том, что «таковых есть Царство Небесное». Но Иисус сказал, «пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Есть дети, которые в 15-летнем возрасте очень даже хорошо соображают. Поэтому с молодежью нужно работать, с ней нужно заниматься. У меня сердце кровью обливается, когда я вижу детей, которые проводят свою молодость в ленте Инстаграма или ТикТока. Там спасения вы не увидите. Вы думаете, ваш ребенок листает христианские цитаты, или смотреть христианские видео в ТикТоке. Не нужно себя обманывать. Если вы родитель и смотрите данное видео, пока ваш ребенок еще маленький, молитесь и делайте все возможное, чтобы передать веру вашему ребенку. Если вы заложите крепкий фундамент, тогда ребенок в будущем свое должное время примет Христа. А всем остальным я говорю, сейчас не время строить великие планы, сейчас не время покорять этот мир, сейчас время бодрствовать. Пусть Бог поможет нам в этом.